Вот как правильно поддержать мужчину? Говорить ему м, о его лучших качествах. Ну, то есть вам необходимо будет вначале заинтересоваться вообще, ну, а что это вот за мужчина, что, тут, что у него внутри, какие у него достоинства. То есть проявить к нему скрини интерес. Например, спросить там у него, вот, дорогой, расскажи о своих победах, расскажи о своих достижениях, назови там ну, пять событий в своей жизни которыми ты гордишься, которые тебя изменили в лучшую сторону. Что мужчина сам по себе, он может как бы ну, сделал это и забыл. Вот. А вы, как женщина, можете сделать на этом акцент. И, и тем самым вы э, и мужчине позволяете увидеть его силу через свое внимание. Вот. Вот как восхищаться мужчиной? Что значит восхищаться мужчиной? Восхищаться нужно не мужчина, а его делами, потому что если вот он сам по себе такой классный парень, но ничего он для вас именно не сделал, подчеркиваю, для вас, потому что он может быть прекрасным специалистом, он может быть успешным предпринимателем, например, он может быть профессионалом своего дела, он может быть вообще прекрасным сыном, а мама, папа души не чают может быть прекрасным гражданином но если мужчина ничего для вас лично не делает не приносит вам ресурсы не дает вам дары то восхищаться им нету смысла ну, скорее вам необходимо его узнавать и исследовать вот в этом как бы фишка по поводу советов да вот что значит советы Скорее, можно давать обратную связь. Это воспринимается лучше. То есть вот вы говорите с позиции эмоций, с позиции интуиции, с позиции чувств. Дорогой, вот я, например, чувствую, что этот, вот, вот этот твой, не знаю, там партнер Коля, какой-то непорядочный человек. Вот как-то вот он как вызывает у меня отвращение, тошноту. Обрати, пожалуйста, на это внимание. Ты, конечно, принимай решение сам, но учитывая вот мое мнение, я хочу, чтобы ты... Э может быть, навел справки про него, поспрашивал, где и с кем он работал. Может быть, какую-то обратную связь получить от его окружения. Что это вообще за фрукт такой? Потому что мужчины, они обычно рассматривают ситуацию, рассматривают человека с позиции логики, с позиции разума. То есть, как бы, Вы как женщина, если вы в себе развили чувствительность, вы можете... А, обладать, как бы, таким буквальным знанием, прямым знанием. Просто вот нравится и не нравится вам человек, хотя вы даже с ним не общаетесь. Мужчина, он логически к этому относится. Вот она, как бы, ваша женская природа, даже в таких вот моментах проявляется. Вот советы нужно давать из интуиции, из чувств, а не из мозгов, как бы, потому что мужчина, я вас уверяю, с мозгами все в порядке. У него с чувствами, скорее, с интуицией вопрос. Вот. С, с логикой, интеллектом мужчина право справляется, если он имеет какое-то образование и жизненный опыт.